Артюр Рембо, обвороженные. Перевод Олега Кустова. Черны в снегу и мгле туманные, Припавка души непространных кружком злобы, Пять крошек смотрят на коленях, как булочник, в, в своих владениях вершит труды. И видят, вот рукою крепкой он помещает. Тесто в слепках в большой проем, и слышат, как пекутся булки, и пекаря с напевом гулки перед огнем, не шевелятся, сбились в кучу, в отдушину теплом летучим несет с печи, когда в полуночном роденье готовы хлебцы к разговенью и куличи, когда душисто пахнут корки, в дыму и бревна, и распорки поют сверчки. И жизнью дышит вся пекарня, и светят со все лучезарней, одежд клочки. Они живут совсем не хуже. Иисусы, бедные, настуже, душой в тепле, мордашки розовые кротки, уткнулись в переплет решетки, Зверьки во мгле, ворчат свое, мольбы слагая, и небо снова открывая в пыланье недр. Так просят, что трещат штанишки, и курточки их ребятишьи срывает ветром.